2-1, победа Спартакам в молодежном дерби, Поздравляю, пацанов! Красавцы просто! -у -у. Парни с победой, блядь, лучшие просто, блять, красавцы! Вы пригоден, вы пригоден, вы сегодня, вы mm -hmm. Макс, давай начнем с самого начала. Мы узнали, что черт ноября будет дерби. Молодежная mm -hmm. был, был, был Клич в массовом сборе. И что вы начали делать? В первую очередь, мы начали, конечно, думать над тем, что, что мы будем сделать. Приходить с пустыми руками, не хотелось ни в коем случае. Все-таки не так честно мы бываем на футболе, там, раз, в квартал, говоря. Да. Дерби между молодежью составами должно было в любом случае быть тоже из того же разряда, что мы должны были прийти, показав сказать, лицом. Что, да, что, трибуна... что, мы, что мы имеем, что мы можем. Что мы, да, действительно можем, что мы имеем нашу такую висительную карточку. Это, конечно же, визуал. да, да Мы подготовили флажки, двуручники, большие флаги для того, чтобы показать, что наша, действительно, трибуна жива, жива. И сделали растяжку. Э, голос севера достигнет когда Севера, естественно, как вы понимаете, это наша трибуна. Сделали стилистике баннера Фратри, надпись Фратри, ввиду того, что не так давно у нас было день рождения, 17 лет, праздновал нашего... Ну что, друзья, мы на матче на дерби, молодежном дерби, спартак ЦСК. До футбол остается буквально 2 минуты. Мы начинаем. Новый выпускника фаната. Можете сразу поставить лайк. Должно быть интересно. Максимальный став, действительно бросили клич, собрали, собирали абсолютно всех, кто сейчас находится в движении, кто поддерживает бойкот. В соперниках, э, ну, это даже не просто клуб ЦСКА, да, это в том числе один из э, движений в России, да, из немногих, которые в период бойкота в связи с ведением остался на плаву. И тут уже в финал, скажем так, для нас это действительно такое очное противостояние между, ну, одними из двух сильнейших наружу, если правильно, так, если ну, по правде да, говорить. Ну, те, кто сейчас в России да, бойкот? Да, действительно, собирают бойкот и все равно находятся при этом на плаву. Действительно, как бы, Ударить грязь лицом нас ну, не имелось. Бы. То есть интерес был, помимо того, чтобы был просто как спортивно, чтобы наш куб был. Двойная, выпущенная. тройная мотивация, да. конечно, да, действительно. люди не могут пройти трибуну, потому что вход только с одной стороны. В сейчас всех подвинем еще так поширше. Я думаю, что вся а, трибуна за воротами будет полна. Центральная трибуна полна. Шиза уже очень хорошая. Видно, что парни все соскучились по футболу. Плюс легкий такой минус. Минус два. Все 6 -мяты. Это круто. Блин, вот почему никому не нужно объективно. Это круто, ребят, кто не пришел, поэтому для вас ловите ловите ту самую шизу, которую все соскучились. Всем огромный привет. Мы находимся в Белграде. Это новый выпуск «Дневника фаната». мой русский я, я думаю что, да. что все понятно правда ли что белград разделен на районы информация правильно да. еще раз хочу сказать огромное спасибо нашим друзьям из Винлайна, которые помогли нам осуществить эту мечту так выпуск мы снимаем э, с февраля этого года и с нами наташа веги кто помнит добро пожаловать в сербию первый раз я приехала сюда в составе гулятор фирмы. И первый тайм действительно был такой Люди просыпались, люди доезжали на футбол, чтобы был праздничный день Шиза была временами очень неплохая И дальше происходит ключевой момент Наверное в матче Кони забивают первый гол и бежит чудак, который не забил гол, а просто бежал радоваться. И начинает показывать наши трибуны, типа, ребята, там... Неприличные жесты. Там, говорит, я вас там, конечно, говорит, не да. слышу, там, что вы там орете, там, давайте там, аля, блядь, нюхайте. Мы там ведем в счете 1-0. Сыграно было просто великолепно. Но ну, а вот дразнить болельщиков э, другой команды не надо. Сейчас не про. Лапинский не прав. То, что дальше происходило, мне кажется... Дальше это... все очень просто. Есть куча видео выбегает наш болельщик э, с, с трибуны, бежит как бы к, к этим коням молодым. Там немножечко там, кого-то подтолкнул. Там, да, там, ну, там не было ударов в лицо, как многие написали, что была драка. Там писали. куда драки не было. Он просто толкнул их там. Видимо, был немножко заряжен этим морозом, который был в пятницу в Москве, да. И после чего я как бы ну, наблюдаю эту всю историю стороны И учитывая, что у меня была аккредитация в матче, я, соответственно, бегу в эту гущу этих событий. что-то ⁇ пта я вил нахуя такой нахуя такой его гасить бля. Он один да, вышел, его гасить, вы что, Толпой на... не, не, не нужно гасить, И он один вышел, я видел, вы не, не, не надо так делать, блядь. вы чё, дурачки, что, дурачки, что ли? Ну я был поражен а, вообще в этой ситуации, насколько взорванные молодые футболисты, насколько не умеют справляться с эмоциями И для них дерби, то есть это в первую очередь нужно себя показывать как бы с грамотной стороны, наверное Но эмоции выходят за край и провоцировать э, трибуну Спартака, да, играя в ЦСКА, но это, это сразу же какое то не знаю, ну не то будет, но последствия будут в любом случае. Сейчас что происходит? Сейчас уже пишут в комментариях. А ваш-то говорит после матча, что я сделал? Давайте все-таки отметим, что Пилипенко, э, да, он все-таки подошел именно к нашей трибуне, и мы после матча во время игры э, Михаил себя вел ну, максимально да, адекватно и корректно, и когда там, да, там команда пропустила угол, он не провоцировал там, фанатскую трибуну ЦСКА, да, он там, и там, не задирал никого-то из игроков, ему там неоднократно доставалось к ногам, да, там там фалов, по на него было. И как бы он себя вел максимально корректно и действительно был создали на игре. Да, конечно, где-то эмоции, может, там переплеснули. Да, тоже там парень молодой, не справился с эмоциями, но на самом деле хочется выразить действительно тоже респект нашему молодому футболисту. Он, да, может быть, и не справился с эмоциями, кто-то может сказать. Но он подошел к нашей трибуне, к нашим болельщикам, тем, кто действительно также же смотрит в одну и ту же сторону. Да. Хочется уже Михаилу, соответственно, сказать его адрес. Слушай, братан, у тебя больше никаких вариантов, других команд, кроме Спартака, вот, да, да, нет, да. да. Поэтому давай всеми силами, в двойном, так сказать, с двойными усилиями старайся попадать в основу и закрепиться, и долгие-долгие годы Да, мы нашим. тебя там будем ждать обязательно. Слушай, ну в любом случае, если повредить итог, ладно уж. И игрок коней, да, молодых, не справился с эмоциями. А может быть и так он и выразил свои эмоции. Это а... дерби в любом Это случае. Это дерби в любом случае, поэтому не к нему там претензий, да, особых нет. Не к нашему, да, соответственно, ну, естественно, никаких претензий нет. Я думаю, что те болельщики, которые пришли, там там армейцев, да, там, все болели, наши болельщики. Ну, Для да. Спартакса все это фанули. Все да, ощутили действительно тот э, дух настоящего живого футбола на стадионе они вот это вот по телеку в барах как мы сейчас к сожалению последний там год мы привыкли видеть да там всякие моменты действительно что тут было и тех, были бегане на поле такой чистый да на самом деле многие наши товарищи говорят что это был олдскульный какой-то момент такой вот нотка ностальгии бывали настоящий живых футбол футбол для фанатов что сейчас нас смотрят люди, которые так или иначе может принимали закон да, Фанади или как-то участвовали в этом. Давайте так с вами договоримся. Вот вы можете закон Фанади там переместить в международные матчи, да, например? Все у вас там нет? какие-то <з pergunta> <с crooked> матчи сборной России играют. Сборная России, Туда, тряп, скрыли... как вы было чем эти миры, как вы тестировали, вот туда его отнесите. Вы сами понимаете, что посещаемость матчей упала практически на 50%, а то и больше, да? То есть недавно статистика вышла прям на днях, и это все видно стадион мертвый как в театре и этого не должно быть а если смотреть там за последние полгода да, там игроки ну, всех абсолютно клубов уже даже по сути даже вот молодежных состава да, как это было вчера когда ребята там после матча вышли с растяжкой наш ваш голос наш стимул да уже каждый участник спортивного мероприятия э, ну уже не скрывает своих эмоций и говорит о том что 10 болельщиков на трибунах не хватает когда ну, весь этот антураж, перформанс непосредственно там шиза на протяжении 90 минут это как бы неотлемельная часть футбола ну давайте смирим ну, Пойми, поймите это. Ну без нас как бы все равно Футбола не будет нет, футболя, Конечно, клубы теряют э, просто там десятки миллионов рублей от матча к матчу, да, там, не, не, не дозарабатывают. А, там, если говорить о финансово составляющей, антураж, как мы уже сказали, этого не хватает. Если там говорите о какие-то там картинки и так далее, и тому неужели кому-то хочется видеть да, и пустые триводы? Я думаю, никому. -то. И молодежное дерби, которое сейчас прошло, тому яркий пример, что, блин, с фанатами совсем все по-другому. Даже матч, я уверен, народной команды, когда они будут соберет болельщиков, тобто болельщики, это будет тоже зрелищное событие. Потому что сам по себе футбол, ну, он бывает местами не очень такой зрелищный, да, интересный. А когда приходят болельщики и устраивают свое шоу и гонят команды вперед. Это уже совсем другое дело. Мы надеемся на то, что все-таки Фанади в следующем году, он как бы уйдет с внутреннего чемпионата, да, там, и мы вернемся, и это будет не то, что победа, да, там, болельщиков, это просто будет грамотное, просто, взвешенное, да, решение, это будет самое правильное решение вообще, которое может принять там наши там футбольные там чиновники там, и футбольные власти. Ну что, Макс, давай небольшое резюме по прошедшему дерби. На тот что я... тебе понравилось? Мне, честно говоря, понравилось вообще абсолютно все. От посещаемости до того, как каждый выкладывался, от наполняемости трибуны. Не только Спартаковский, но и, на самом деле армянский. Им можем тоже сказать спасибо за ту атмосферу, которая на самом деле, деле была да. да, На самом деле понравилось все абсолютно. То что и какой антураж был вокруг билета, да, как люди искали билеты, спрашивали, интересовались, где можно достать, где купить. Как игроки самого молодежного состава Спартака отреагировали, как впоследствии отреагировали со главной команды, в том числе. и Мясо крутое. Мясо крутое, поэтому, друзья, дерби это действительно было дерби. И тут ну, тут Даже Нечего не нужно говорить. думать да, что, что, что не получилось Дерби удалось, друзья, ставьте лайк Обязательно за все старания, которые сделали ребята Из нашей активной поддержки Это было хорошо, еще раз жму руку Друзья, это был дневник фаната Если вам такой разбор, такой формат так скажем, Разборов, да, каких-то матчей вам зайдет Обязательно напишите об этом в комментариях И мы, возможно, будем чаще выпускать ролики И какую-то аналитику так, Давать прошедшим событиям Ну что, Макс Может не забрать, а роняй, конечно все мы роняем.